Желать вам удачи, здоровья, счастья, хорошей учебы и всех благ. Удачи вам! английского языка Чикина Елене Алексеевне. Добрый день, дорогие ребята, дорогие родители. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить вас. Вы уже такие взрослые стали, представляете, уже три года прошло. Мы учились здесь второй, третий четвертый класс. Дорогие родители, спасибо вам огромное. Мне хочется просто поклониться вот так. У вас нелегкая, но интересная школьная жизнь. Планета школьная. Кружится, как земля, идут уроки друг за дружкой торопливо. И так начально же, друзья. И классы старшие вас нетерпеливо. В начальной школе постигаются азы, простые правила, грамматики и счета. Никто не будет спорить, что они важны, как крылья птицы для высокого полета. Не забывайте, что в труде успеха суть свои таланты раскрывайте поскорее дети в добрый путь с кусочка белого мелка, с первой буквы, с первой оценки, с первой школьной переменки, а может с первого тетрадного листка, с альбома красок дневника, с доски и парты, с букваря. С чего? Не знаю точно я, а знаю лишь когда. В начале сентября. Всегда. Давайте вспомним тот первый день, когда мы пришли в училище Олимпийского резерва номер один. Самое главное в школе. Угадайте! Он бывает длинным и коротким, спокойным и тревожным, но всегда звонка до звонка к нему готовится. Его отвечают, на него спешат, с него убегают. Что это? Урок! Урок! Какое короткое, но емкое слово. Даже можно сказать волшебное. Почему? Потому что каждая нем наполнена смысла. Давайте сейчас все вместе раскроем этот волшебный смысл. Умение. На уроках этики мы развивали себе умение понимать и прощать. Умение не обижать. Умение принимать человека таким, какой он есть. Умение видеть положительно в другом человеке. Умение быть внимательным и тактичным. Умение сдерживать свои отрицательные оценки других и не злословить. Умение быть дружелюбным, доброжелательным и добрым. Венек чудесный стоит почему то нам грустно немножко, ведь мы четвертый окончили класс. мы покидаем начальную школу, И беззаботно года пронесли в эти спасибо мы, скажем на прощание, Свет твой добрый сохраним, мы в душе свалит что-то глазками. Здесь на празднике всем и мы говорим огромное... Спасибо! Еще вчера мы были малышами. В первый класс вы нас вели когда-то. И все четыре года были с нами. Но ну, а теперь мы взрослые ребята. Но сколько впереди у нас работы. Победы, радости, успехи впереди. Мы ждем от вас поддержки и заботы. И обещаем вас не подвести. Милые мамы, милые папы. Как хорошо, что вы рядом сейчас. В этот торжественный радостный час. Радость свою мы с вами ради... скрывает за собой буква О. Оценка, отличник, обсуждение, ответственность. И вырастают, и Сегодня мы прощаемся не только с начальной школы, но и с теми малышами, что на экране. Теперь у нас будет другая, можно сказать, совсем взрослая жизнь. Учитель он всегда в дороге, в заботах, в поисках, в тревоге. И никогда покоя нет. Всем нужно верный дать ответ совсем не хочется вставать. Мы не пришли с надеждой, что все будет как и прежде. Вам хотелось знать. Там увидишь окна в свет, сияющий во всех.